Вчера я записал и разместил здесь видеоролик о так называемом процессе холодного горения водорода. Видео, по всей видимости, прекрасно зашло, оно было очень интересным. Я получил достаточно большое количество комментариев, огромное количество лайков, а самое главное, что менее чем за сутки это видео набрало почти 113 тысяч просмотров. И именно поэтому я хочу снять еще одно видео по этой теме. Вчера мне задавали вопросы, для чего нужны вот такие водородные газогенераторы. Если коротко, эти аппараты отлично подходят для пайки, плавки, сварки и высокотемпературного нагрева различных веществ и материалов. Эти аппараты отлично подходят для сварки и пайки как цветных, так и черных металлов. Ими обрабатывают дерево, оргстекло, стекло и кварцевое стекло. Водородные аппараты прекрасно замещают любое газобаллонное оборудование. Итак, многие из вас вчера видели, как я вот таким холодным пламенем горящего водорода подносил это пламя к своей руке, и оно никак не воздействовало на мою ладонь. Но при этом, если взять бензин, налить его вот на эту алюминиевую плиту, то холодное пламя водорода прекрасно поджигает этот бензин. Многие, выражая недоверие, говорили, что эта алюминиевая плита нагрета до такой температуры, при которой бензин воспламеняется. Развеем это сомнение. Обратите внимание, температура, температура этого металла 22,5 градуса. Проделаем еще тот же самый опыт. Нальем на алюминиевую плиту бензин. Подожжем холодное пламя водорода и зажжем бензин холодным пламенем. При этом, обратите внимание, направляю горящее пламя холодного водорода на руку. Оно никак не воздействует на мою ладонь. Но в любом случае, если вам не нравится эта алюминиевая плита, давайте нальем бензин прямо на стол и холодным пламенем горелки подожжем его прямо на столе а также многие хотели увидеть как воздействует холодное пламя водорода на бумагу давайте я вам это покажу итак Ребята, холодное пламя горящего водорода.